Здравствуйте, дорогие зрители строй «Гарант Анапа». В нашу компанию поступают периодические звонки от клиентов, которые говорят, что 5 соток земли – это довольно мало. Поэтому мы приехали в жилой комплекс «Звездный» и обратились к хозяйке, которую зовут Марина Николаевна. Она владелец 5 соток земли и коттеджем, который находится позади меня. Поэтому пройдемте к ней. Так, Марина Николаевна, сколько квадратных метров ваш дом? 130. А 130. соток? Соток по документам 5,3. Угу. Здесь два этажа? Два этажа, да. Так, два хорошо. Этажа. так есть. Как давно вы здесь живете? Вот ровно год, 9 мая прошлого года мы заехали в этот дом. Угу, понял. Ровно год. А когда вот вы выбирали дом, вы сразу поняли, что вот именно 5 соток это вот вам подойдет? Предостаточно. Мы всегда жили на земле и всегда у нас было 15-20 соток, но ну, это просто утомляет. Сейчас у нас 5 соток, вот хватает по угу. Потому что некоторые ну, люди они звонят и говорят, ой, 5 соток это мало, а они не жили, то есть у них земли не было, или с квартир переезжают, или еще откуда-то. То есть, ну, наоборот, еще больше работы, да, как бы передается? С учетом того, что люди все разные, и как бюджеты разные у людей и возможности разные кто-то хочет и 20 соток, mm. кто-то хочет э, и 30. но для нас вот, допустим мы всегда жили на земле, мы труженики всегда огород разбивали, тут мы сад разбили mm. большой получается у нас все саженцы мы mm. посадили муж посадил и абрикосы и персики и гранаты и мы все посадили нам места предостаточно ну, то есть вы каждый метр по сути используйте по назначению да, да я разбила цветник у меня вот здесь розари будет впереди дома mm -hmm. там у нас получается под помидоры под огурцы я посеяла и свеклу и помидоры и э, огурчики ну все, все я посеяла. Mm -hmm. Хватает, Бо предостаточно. Больше точно не надо, да? Не надо, я даже и не хочу. Все, я понял. И так. супругу нормально, и мне нормально вообще достаточно места. Пять соток это. Да. Вот скажите ваше мнение, почему люди вот прям упрямо так думают, что пять соток это мало? Вот не просто ваше мнение. Михаил, ну это наверное вот по незнанию, кто mm -hmm. не жил на земле, а в квартирах, mm -hmm. они думают, ой, пять соток это мало. Mm -hmm. Да не мало это это достаточно угу. какой можете дать совет вот, ну, будущим клиентам кто вот не может определиться дум, думает или 5 соток а, или больше вот какой можете вообще совет дать на что обращать внимание чтобы человек понял вот ему этого хватит ну какой совет ну вот он пришел посмотрел а Допустим, все вот люди, мы когда вот выбирали дом, мы с соседями пообщались, mm -hmm. да, посмотрели, как у них, как что, друг другу советы. И получается, что мы предположили, что нам предостаточно будет mm -hmm. 5 суток. Mm -hmm. Вот смотрите, получается, торцевая часть у нас дома, да? здесь у меня будет розарий, я хочу развести розы, я уже их развела, посадила в прошлом году. Получается, здесь цветы. Муж сделал навес под машину. Но машина у нас небольшая, как бы, ну для, для, даже для двух машин пойдет этот навес. Посадили кусты смородины, яблони, и муж еще над забором посадил картошку два ряда. Он посадил фруктовые деревья. Там у нас получается абрикосы, большие персики, слива и черешня. Вот представляете, сколько деревьев сюда вошло? Да, получается, нам посоветовали не более двух-полтора двух, метра друг от друга дерево. Мы придержались этому расстоянию, советую там придержались. И по ту сторону еще он посадил виноград. Три ряда винограда получилось у нас. Потом я разбила себе грядочки под огурцы. Три получилось у меня лунки. И если будет урожай хороший год, то это предостаточно тоже будет. И около 25 кустов э, помидор. Всем спасибо за просмотр. По любым вопросам обращайтесь по горячей линии. Либо переходите на наш сайт sga23.ru. Там широкий выбор коттеджей. До скорого! Thank you.